и почему мы имеем то, что мы имеем сейчас, почему наступают трудные времена, про которые я говорю, почему начинается этот туман, это молоко, в котором как в вязком болоте невозможно э, продвинуться, в котором ноги просто утопают. Да? Что за такое? Вот реально. На прошлой неделе я общался с человеком, да, говорит, Максим, ну там идут переговоры о сотрудничестве, то есть, у человека просто 110 миллионов банковский депозит. Говорит, мне сейчас Сбербанк предлагает в лучшем случае 7. И еще на 150 миллионов недвижки. Но так как сам уже давно в России не живу, то есть недвижимость для меня стала как это самое, как чемодан без ручки. И выбросить жалко, и толку от нее никакого нету В долларах потеряла в два раза, в долларовой доходности потеряла в два раза. То есть что с этим совсем делать? А что у нас происходит? У нас происходит следующее. Инфляция замедлилась. То есть вот если посмотреть на график инфляции на данном слайде, можно посмотреть, что с 2012 года, ну то есть здесь 2008 год не попал, можно видеть, что в 2014 году резкий рост инфляции на росте доллара и после этого резкое падение. Ну то есть у нас инфляция замедлилась. Почему замедлилась инфляция? Потому что у вас должно быть понимание в голове. От чего зависит процентная ставка банковского депозита? Процентная ставка банковского депозита зависит от того, какая ставка Центрального банка. Здесь можно зайти на сайт ЦБР, посмотреть, какая ставка. Если ставка Центрального банка снижается, ставки по депозитам тоже будут снижаться. Если в стране инфляция замедляется, Центральный банк снижает ключевую ставку. Снижение ключевой ставки приводит к тому, что банки понимают, зачем у населения брать деньги под высокий процент, когда я могу в центральном банке взять под низкий процент. Понятно это, да? Поэтому получается, что на ставку по депозитам влияет уровень инфляции в стране. От чего зависит уровень инфляции? Уровень инфляции зависит от того, насколько активно потребляет население. То есть если население потребляет активно и много, то инфляция растет. Если потребление у населения схлопывается, то инфляция замедляется. Почему наступают трудные времена по этому? Потому что у нас потребление снизилось. Потому что у нас доллар увеличился в два раза. Реальный располагаемый доход населения снижается с 2014 года в среднем от 5 до 10% в год. И это приводит к замедлению инфляции. Снижается инфляция, снижается ставка центрального банка, снижается доходность по депозитам. Плюсом, плюсом этого является то, что стоимость кредитов тоже снижается для того, чтобы простимулировать более активное потребление. Соответственно, почему наступают трудные времена? Трудные времена наступают потому, что экономика не растет. Первое. Экономика не растет, потому что у людей уменьшились располагаемые доходы. Почему располагаемые доходы уменьшились? Доллар вырос в два раза, да, с 30 там, до 60 рублей. Соответственно, получается у нас, чтобы там не говорили, очень много импортных продуктов. Даже покупая батон, покупая колбасу, покупая просто продукты питания, не говоря уже об импортных товарах, все это закладывается в цены. Почему? Потому что дрожжи французские, оборудование итальянское, то есть все это привозилось из-за рубежа, и комплектующие все приводятся оттуда. Расходные материалы тоже привозятся из-за рубежа, и за это мы получаем валюту. Китайскими товарами мы тоже рассчитываемся в валюте, и, соответственно, импорт товаров снижается, потому что они просто в рублях стали дороже. А зарплаты не увеличились, цены на нефть упали, поэтому народ начинает активно сберегать. И то есть можно видеть, что в среднем на 1 триллион рублей в год у нас растут объем банковских депозитов физических лиц, вклады физических лиц. То есть люди испугались, они не знают завтра, что будет. Они знают, что у них с 2014 -го года зарплата вообще не растет. А если раньше им 60 тысяч рублей хватало на все, еще оставалась там возможность съездить за границу пару раз в год, то сейчас ничего не остается. Поэтому они начинают сохранять и начинают меньше тратить. А у банков, в свою очередь, образуется избыток ликвидности, потому что люди перестают тратить, они перестают брать кредиты, у них перестали расти доходы, потребление схлопнулось, и это все привело к тому, что люди просто кредиты не берут, они не верят в завтрашний день. И как раз таки это отражается в том, что у нас сейчас идет у банков денег очень много, то есть вот на данном графике опять таки с 2007 года можно видеть, что сейчас, начиная там, с начала 2017 года. У банков денег, что у дурака фантиков. Банкам деньги не нужны, друзья. И знаете, почему они им не нужны? Потому что кредиты никто не берет. Даже если вас спросить, возьмете вы сейчас кредит или не возьмете, и спросить 5 лет назад, возьмете вы кредит или не возьмете, как вы сейчас ответите, и как вы ответили бы тогда. Люди кредиты не берут, а у банков основной актив – это вновь выданные кредиты. И поэтому у банков получается денег много, физические лица эти деньги в банке несут. А банки их разместить не могут, потому что кредиты не дают, но ну, их не берут, они никому не нужны, экономика не растет, потребление слопнуется. И поэтому наступают от этого трудные времена. Трудные времена связаны с тем, что у нас схлапывается потребление. Отсутствие роста экономики – это, это тогда, когда люди не потребляют. Это получается некий замкнутый круг. Люди активно потребляют, тратят деньги. Соответственно, растет экономика, растет экономика, увеличиваются зарплаты, увеличиваются зарплаты, люди более активно тратят, начинают брать в кредит, соответственно, это еще больше приводит к росту экономики. Снова увеличение зарплат, снова траты, увеличение зарплат, траты, увеличение зарплат, траты, и экономика растет. А мы сейчас наступили в ситуацию, попали в ситуацию, когда наоборот все это замедляется. И начиная с 2012 года экономика России, она постоянно замедляется. В 2015 году она была отрицательной, в 2017 более или менее бодрая, показали прирост на полтора процента, но здесь опять кто и как считает? Она приросла не за счет того, что предприятия стали больше работать, и не за счет того, что население стало активно потреблять, а рост экономики состоял за, за счет того, что в Росстате, в оценке Ростата статистики, Закладываются еще и траты государства на инфраструктурные проекты. А мы построили, кто знает бюджет стадиона в Санкт-Петербурге, кто знает бюджет Керченского моста, кто знает затраты на инфраструктуру в Крым, какую происходит. То есть, получается, вот этот рост был вызван не тем, что наша экономика росла, а тем, что государство активно потребляло в инфраструктурных проектах. Но это не вылилось в увеличение доходов населения. И поэтому нужно говорить о том, что трудные времена наступают, потому что у нас нет, нет роста экономики.